Здравствуйте, уважаемые коллеги, я Александр Слободенек. В этом видео коротко поговорим с вами о компании iMarketing, узнаем с вами, что такое MarketBot, ну а также увидим, как мы все с вами можем здесь зарабатывать. Покажу реальные примеры. Итак, компания iMarketing была создана в 2017 году группой энтузиастов, программистов, которые до этого занимались сотрудничеством по написанию программного кода для работы с картами, для работы с кэшбэками, поскольку это очень трендовое направление. Кэшбэк сегодня в моде и многие-многие-многие интернет-магазины захотели подключить себе такие услуги, да еще и в автоматическом режиме. Это привело к тому, что в интернете стали появляться площадки агрегаторы, которые позволяли пользователю, зарегистрировавшись на такой площадке, сразу иметь кэшбэк от покупок. Там не в одном-двух, а в трех, пяти, десяти и даже двадцати различных интернет-сервисах. То, несомненно, было удобно. Компания iMarketing создала платформу, которая соединила в себе не 10, 20, 30 магазинов, а примерно 20 тысяч магазинов. Мы их можем видеть, некоторые из них мы можем видеть в разделе Кэшбэк, если мы зайдем на официальный сайт, вот сейчас вы можете их видеть. Это очень-очень многие магазины. Видим здесь и La Moda, Play Today, Lenovo, Lime и так далее, и так далее. Очень-очень огромный список. Со всеми этими магазинами платформа, ну или компания iMarketing заключила договорные отношения. И теперь происходит следующее. Со своей стороны компания iMarketing рекламирует в интернет, товары и услуги со всех этих магазинов, но не просто рекламирует, а использует свое ноу-хау, то есть маркетбот, это ну, такое условное название программного обеспечения, которое мониторит интернет и выявляет трендовые направления на текущий момент. Для чего? Для того, чтобы именно по ним запускать качественную рекламу в Яндексе, в Гугле, там Facebook, Target реклама, Директ и так далее, и так далее. Вся эта мощная реклама рекламирует в каждом отдельном магазине, ну, может быть, не в каждом, а в том, который наиболее выгоден да, сейчас в данный момент по текущему тренду, по сезонности, по геотаргетингу и так далее. То есть компания iMarketing с помощью своего программного бота выявляет такие тренды и запускает эту рекламу. Что делаем мы с вами, как нам с вами зарабатывать? Мы просто инвестируем эту рекламу. Мы вкладываем деньги в рекламу. MarketBot ее запускает. Идет реклама по многим товарам, по многим услугам. Видим вот такие вот компании. Здесь очень много. по ну, Буквально по, по всем странам. Сначала это было просто СНГ. Потом это был... Западный сегмент, потом США добавляется, сейчас в перспективе Китай, ну и так далее. Здесь и программное обеспечение, и товары, и услуги, и авиабилеты, и в общем все, что можно только придумать. Все, что продается в интернете, все, что подлежит рекламе, все, что законно, все используется в качестве рекламы в данной компании iMarketing. В свою очередь, эти компании, магазины, когда они получают от iMarketing покупателей, то они выплачивают вот этот кэшбэк, который полагается за покупку. Они его выплачивают компании iMarketing за то, что она привела клиента. Это понятно. За клиентов всегда все готовы платить бонусами, кэшбэками и так дальше. И вот здесь начинаются чудеса. Какие? А компания iMarketing делится этим кэшбэком со своими пользователями, с участниками вот этой программы. То есть с нами ну или с вами если вы будете подключаться к этому проекту как это выглядит на практике я вам просто сейчас покажу кабинет и мы с вами увидим как это выглядит практически Итак, вот один из моих аккаунтов для того чтобы понять то есть как здесь все работает можно пройти от допустим старта вкладочка пополнение то есть какой-то момент я пополнил баланс Пополнить баланс можно очень многими способами, например, через банковскую карту, можно там через там, другие карты, можно даже через Google Pay. Вот уже тот факт, что Google Pay разрешил этот способ оплаты применять в компании, говорит о том, что компания достаточно легитимная, доверенная. Ну, Яндекс деньги можно криптовалютой, можно кошельками интернет-кошельками, там Pair, и так дальше. То есть выбираем себе способ оплаты, указываем сумму, пополняем, после чего эта сумма сразу оказывается вот здесь у вас на рекламном балансе. Вот сюда она попадает, эта сумма. Вот. И через 48 часов она уходит с рекламного баланса, она уходит на рекламный бюджет, где это видно. Вот вкладочка «Статистика». И вот этот рекламный бюджет, видим, сейчас у меня вот такая сумма на рекламном бюджете. И когда эта сумма уже на рекламном бюджете, то тогда состояние робота написано в работе. Что это означает? Это означает, что робот взял ваши деньги и на эти деньги рекламирует товары и услуги магазинов, которые мы с вами смотрели ранее. Это тысячи-тысячи позиций. Это огромнейшая реклама, не только там в пределах СНГ, но и по всему миру. Это огромные обороты. И вот можем посмотреть в раздел покупки, что каждый день идет какая-то продажа. Вот там кто-то, например, какой-то человек увидел рекламу, зашел там вот в такой вот магазин, да, вот его там логотип, и купил товаров вот на 86 долларов. Кэшбэк этого магазина 12%. Поэтому компания получила вот эти 12% какую-то там сумму долларов из вот этой суммы и потом распределила. 55% она отдала мне, вот эти 5,72 доллара. 45% компания забрала себе для партнерской программы, для развития компании, для поддержания сотрудников и так дальше. Я считаю это нормальное соотношение. Большая часть прибыли, Компания отдает мне, как инвестору. И так по каждому товару, по, каждому, по каждой продаже. Потом, например, через там вот определенное количество дней, видим здесь сколько дней, например, через 39 дней, этот магазин эти деньги размораживает. И эти деньги, вот они, с карточки, вот со строки в ожидании, они переходят в строку ваш кэшбэк. Уже это мои деньги, я их могу выводить. Итак, по каждой продаже. Если мы просто глянем на статистику, то видим, что каждый день какая-то сумма мне зачисляется на кэшбэк. Вот эти суммы, можно их видеть. От чего зависит величина этой суммы? Сколько это будет? 2 доллара в день или 200 долларов в день? Величина этой суммы зависит от того, какая сумма у вас в работе. Видим, у меня сейчас бюджет вот такой вот, да, на текущий момент. 3000 бюджет, но это не 3000 бюджет сейчас работает. Это 3000 бюджет, он накопительный. Это вся сумма, которую я пополнил в данном аккаунте от момента его создания. Видим, что израсходована уже вот, вот такая сумма, израсходована до да, 1800 долларов. И остаток, я понимаю, вот там 1200 долларов, грубо говоря, сейчас у меня бюджет. Вот этот бюджет, да, вот 1200 долларов, вот сейчас он работает, и он приносит вот такие доходы, как мы вот здесь видим у вас. Если посчитать доходность, ну, здесь написано доходность 12%, но это неправильно, потому что, не знаю почему, но как-то компании удобно считать доходность по отношению к бюджету. Но... Это не, неверно, он же еще не израсходованный. То есть, фактически, смотрите, что мы имеем. У меня э, сейчас э, был бюджет э, 3026, да, израсходовано. Вот я потратил моих потраченных денег было 1852. Вот. А вернулось мне 3400. То есть, если взять калькулятор, то фактически сколько я заработал. Значит, 3400 то, что я получил, минус 1852 то, что я э, израсходовал, и получилась моя прибыль 1548 долларов. По отношению к сумме, которую я израсходовал, вот она 1852, делим на эту сумму 1852, и получаем вот такую сумму, давайте умножим на 100, чтобы убрать. Вот у нас доходность 83%. Это как раз то, что я говорил. Если у вас бюджет там, не 50 долларов и не 300 долларов, а вот хотя бы 1000, то у вас и доходность уже не 30%, процентов, 40%. А вот видим, это средняя доходность за 6 месяцев. Вот, то есть, вот это средняя доходность. Как видим, очень и очень неплохая доходность. Но ну, сюда же еще можно добавить заработок на том, что мы приглашаем и рекомендуем проект. Вот в разделе кэшбэк видим, что здесь еще есть сумма кэшбэк. Это те 5%, которые я получаю от того, что пополняют счет мои партнеры. А им пополнять выгодно, да, вот эти суммы видим. Но это только один аккаунт. Здесь партнеров у меня не так много, поэтому суммы здесь незначительные. Но все равно это выгодно. Здесь еще есть расширенная партнерская программа. Об этом вы можете посмотреть в других видео, где я подробно рассказываю в четырех способах. Ну а пока я вам как бы рассказал, что здесь имеется в виду. Вы пополняете счет. Робот запускает рекламную кампанию. Люди на эту рекламную кампанию покупают в интернете товары и услуги. Магазины возвращают компании iMarketing этот кэшбэк, ну а компания делится с этим кэшбэком, что она получила. Скажем, в таких долях 55% она дает нам, как инвестору, 45% оставляет себе. Я считаю, это очень хорошее соотношение, тем более, что из тех 45% мы еще получим деньги по бонусной программе, по партнерской программе, по маркетингу и так далее. Считаю это очень хорошим предложением, поэтому подключайтесь. Если вы подключитесь по ссылке, которую вам предложил человек, да, давший это видео, может быть это буду я, может это будет кто-то из моих партнеров, то в качестве такого поощрения или бонуса я даю вам свой обучающий курс, как здесь можно зарабатывать, привлекая партнеров, рассказывая о рекламе. Вот этот курс на моем закрытом сайте. Вы получите доступ ко всем этим урокам. И видите, здесь есть специальный урок инструкции для партнеров. Вот как раз у них я рассказываю, как здесь можно привлекать партнеров без лишних уговоров, без вот этих там, личных встреч, а просто в автоматическом режиме путем создания эффективной интернет рекламы для этого я вам дам инструкции дам вам инструменты дам вам помощь поддержку и у вас думаю все получится ну что же подписывайтесь буду рад вас видеть в числе своих партнеров